Всех приветствую на моем канале, с вами Иван Номисмат И сегодня будет вторая часть моей коллекции монет Она уже будет более качественной, чем прошлая часть Ведь появляются у меня только наработки И со всех видео прибытаю я опыт Хранятся практически все биметаллические монеты у меня вот в таком альбоме Выглядит он довольно пристойно, довольно тяжеленький на задней стороне у нас абсолютно ничего нету. На передней стороне герб Российской Федерации. И надпись памятные биметаллические 10-рублевые монеты России. Здесь идет по годам, то есть с 2000 и по 2017 год. Давайте сейчас с вами подробно рассмотрим все монетки. Как вы видите, монетка у меня немного биметалла, но тем не менее около половины есть. Здесь 55 лет победы. Их, кто знает, три разновидности. У меня пока что есть только одна. Также есть Гагарин. Их тоже две разновидности. У меня тоже пока есть одна. И министерство различные. Тут и министерство финансов, иностранных дел, образование, МВД и так далее. Из древних городов России в 2002 году у меня есть только старая Руса И выглядит она, конечно, не очень. Если мы перериснём на следующую страничку, то здесь у меня она практически вся заполнена. Есть у меня здесь, значит, монетка, посвященная Отечественной войне. Точнее, Великой Отечественной войне. А также уже начали идти Российская Федерация. Серия Российской Федерации. Вот так вот это у меня все выглядит. Как видите, большинство монет биметаллических у меня не в качестве UNC. Некоторые в качестве XF. Некоторые... В более лучшем качестве. Но, тем не менее, я их, наверное, скоро буду очищать. Если мы перелистаем нашу страницу дальше, то здесь у меня монет уже гораздо меньше. Здесь у меня всего лишь 6, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 монеток. Также опять Российская Федерация. Есть древние города России. Можно так присмотреться. Вообще, вот этот альбом довольно хороший, потому что сразу видишь, куда какую монету надо ложить. Есть отдельный такой листочек и отдельный сам пластер. Ну, а если мы перейдем с вами еще дальше, то здесь у меня опять же будет Российская Федерация, древние города России, опять же, по погодовке. Ну, и как видите, многих монет у меня еще нет. Ну, будем коллекционировать. Если мы пойдем на следующую страницу, то э, здесь мы с вами встретим Республику Калмыкию, <coughs> извиняюсь, Брянск, э, из древних городов России город Елец, э, также Республику Северная Осетия Алания и другие города Российской Федерации, а также серию, посвященную древним городам России. Ну и вот последняя у меня заключительная Пока что в этом альбоме, как сказать, карточка с монетками. Тут уже у меня монеты все в гораздо лучшем состоянии, уже они блестят. То есть в гораздо лучшем качестве, в качестве UNC. Некоторые, конечно, по слабее. Некоторых у меня, видите, нету монеток. Некоторые, вот это повторяется, к примеру, у меня монетка. А также я сейчас вам расскажу и покажу У меня есть отдельный вот такой вот листик с монетками Которые в качестве UNC находятся И они находятся в капсулах Номинал у нас 10 рублевый Здесь у меня монеты посвящены 70-летию Победы Здесь Древний город России Зубцов Республика Адыгея У меня в качестве UNC здесь есть также древние города России в основном, потому что они стоят побольше, чем Российская Федерация. Вот Республика Дагестан. Есть в качестве ЮНСИ. И все это очень легко можно с вами забрать. Вообще изначально у нас капсулы шли вот в такой упаковке специальной. Я не знаю, может они специально так делают, чтобы можно было сделать надрез. И у тебя получается такой мини-листик с альбомом. Можно монетку достать, посмотреть Аверс, реверс, гурт, то есть все хорошо просматривается. Вот так вот потом это все легко заходит и все. Изначально здесь не было надрезов, я их делал сам, делал я их ножиком. Ну, теперь вот пользуюсь удачным. Ну что ж, дорогие друзья, я благодарю вас за просмотр этого видео. Оно не несло никакой пользы, просто рассказывал о своем, точнее о своей коллекции монет биметаллических именно. У меня есть также некоторые биметаллические монеты, которые повторяются, но их нет смысла, так как все монеты вы увидели здесь. Ну, а я с вами не прощаюсь. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, сравняйте коллекции ваши с моими, если таковые у вас имеются. Или вы просто начинающий номизмат, который еще только начинает увлекаться в монетами. Ну, а я с вами не прощаюсь. До новых встреч!